Всем здорова, с вами Гидр, у 4, и сегодня с реакция на Джохана: Выжить любой ценой Green Hell CSGO. Че за Green hell я без понятия. Дай смотреть. Если вы думаете, что вы умеете выживать в survival играх, то этот ролик будет именно для вас. Кстати, я тоже так думал. Это что за животное такое? Это броненосец. Это камненосец. А под камнем сидел? Грибы. А грибы я тоже возьму. А шо, бля? Суп сделаю. А может и нет. А ты кто такой? Неизвестный гриб. Минуточку. блять. это лимушка? было что-то ядовитое, да? Сука, ядовитое, блядь. Все, помираешь. Я, конечно, не эксперт, но может, если я схаваю мясо, то... Стало еще хуже. Стоять, сдохну. Короче, <с ясно. В этом лесу, бредоцком, походу, вообще убивает все что угодно. Люб. Какого хера? Я просто шел! Або а что он там? А, блядь, это муравейник, а сука, блять, сука. Я могу хоть несколько метров пройти спокойно, чтобы меня что-нибудь не покусало, не сож... Что нельзя. у меня на руке, сука? Что у меня на руке? Что за хуйня? Покусы? Еще чуть-чуть. сука! Как ты его с кулака На самом деле это была красная, может быть синяя не такая хуёвая. Нет, такая же дейтая. Конечно, Кани. Весь уже в алдарях. Надеюсь, это родимое пятно у него. Нихуя это неродимое пятно. Нихуя это неродимое пятно вообще. Все полер. Пиявка? Какая нахуй пиявка? Нет таких пиявок. Ну тебе всё на гавпиевку. Разрешение, ухудшение здравомыслия. Известный метод лечения оторвите от своего тела. Охуен. Ну, по крайней мере, не сдох. Такое лечение я могу сделать. Но если я правильно понял, то я вот тут. И мне нужно сюда. Вдоль реки и вдоль скалы. Ну, войди, изи. Так, окей, это получается... Ну, видимо, сейчас какой-то не Вода грязная. Я что вообще ничего не понимаю. Я же вроде как шел прям вдоль... Блять, да чё за херня, уже потемнело, я не понимаю ничего, я реально шел прям вдоль этой сраной реки, какого хера, как я здесь оказался? Ты в противоположную сторону пошел. Блеванул. Какого вообще хера? Какого я, я чувствую, что он сейчас опять вздохнет. Я ничего не делал, я просто шел. Короче, нужно просто в лагерь вернуться, потому что я уже... меня укусила, я ее маму е... Я блять, я ее маму еба. я просто уже ненавижу эту игру. Я опять около этого водопада. Я был уже здесь, я уже был. Тут этот самый сраный водопад. Тут, блять, был проход скалок, я понял. Проход в скалах нет. Карта, ну да. Ну да. Что, что, что, что, что, что случилось? Скорпион! Она теряется на фоне. Педрила малолетняя. Что делать она? Камней. Блять, что делать она, сука? Твою мать, я что что ли? Я снова сдохну, там ждали, что все в порядке будет, блядь. Не будет. Короче, я понял. Листья, ...малярия... все понятно. Я тебе хотя бы Си знаю, а, что он лечит. Короче, я просто вкину сейчас спать, как только расцветет, я лучше пойду. Потому что в пизду эти ночные похождения наступаешь, как говно. То в змеи, то в скорпионы, ...дохнешь просто а в А что это всего? здоровье в ноль у него я ушло? Че что это Да ладно, да ладно, да ладно. Я нашел это место, наконец! И мне нужно открыть кошка, сука. Надеюсь, она рядом валяется. Нет. Я так понимаю, это рядом можно валяться, да? Или нет? Я просто уже не понимаю ничего опять. Я просто. Я надеюсь, я не сдох. А у меня энергии не было, я понял. Мы сознание. Ну это хотя бы, хотя бы не откинулся. Хотя бы. Я просто не понимаю, просто как я ночью должен искать эту сраную крюкошку. кошку. Ты меня? Меня укусила, ёба! Меня ещё раз! Ты идите вы нахуй! Безумно сложно выжить, особенно если ты аутист. Но, как говорится, если тебя не убили в лесу, то, скорее всего, тебя убьют твои тиммейты в CSGO. Кстати, если вы не хотите слушать много крика, сука, много крика, то лучше не смотрите. Я прохожу мне поебать, еще просто похуй. А, а, а. Очень много мата. Никого в плонте нет. Плынти! Так как я с бомбой сижу, смотрю на него, блять, как дебил! Гранаты есть наверное. Я, я проживаю. Ах ты, блять, сукин Я буду срезить, просто о! пока не сдохнут. Ха-ха-ха, факел, давай! Стоит Ой! Главное играть, тихо, блядь! Пока ржал, его убили. Все все, все, все. все, пока ебать. Да. аккуратно так же выйти да вон он справа первая все прострелят в блять вон те слева у меня по 90 есть ахуеев блян кого кого Руслан кто крикнул так Давай ахуеев блять что это че ты наверное о да пройди ты кусок ты дерьма а это мы от лица ты нахуй Богдан снимал детское Ой, Богдан, блядь. Ярик снимал детское опорно, чтобы получить перчатки. Я так сообщаю, если нам взял это Ничего не знаю, бля, детское опорно снимал? Пожалуйста, пожалуйста. Ты мне все испортил? Тихо, да ебаты, я не слышу. Он не спит! Спрячься! Он не спит! <сёк> <сёк> Можешь, <беги нахуй>. Напу... <сёк> думала, он Команда Гаммер выигрывает раунд. Помогу? А я Твикеру в рот а дал! Твикер вас в ботинок! Хорошо! Кто-то так громко орёт. Там прострел есть, сука! ДАВАААААААЙ! <сёк> <сёк> <сёк> БЛЁДЬ! Че, <Что>, через стену? ха ха сгорел! Богдан, давай на счет 3. Блять, это не счет 3, сука! Это не счет 3! Это он дверь открыл, не я! Это он начал все это! Давай! Ну, на счет 3, три, все, и побежали! Дохни, блядь! Бля, мужская игра какая начинается! О, ты посмотри пусечка, на это! Что? Руслан, я очень надеюсь, ты живешь в частном доме, да бля, потому что нет, если то соседям. Нет, мне похуй мужик. Блять, чисто на мужика, блять, в миде. Я как они могут просто... Реально, как как А на Что, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, на Б близок! А он на Б, быстро внутрь. Блять мой О, нахуй, ты, сука! Это не, ну а, не ни, ни, ничья, это не ничья, это, это победа. Ее нет! Друзья, всем привет, мы довольно долго не виделись, а точнее, ну, получается, все? две недели, я изрядно соскучился, но помимо того, что я соскучился, я еще и ни во что не играл почти все это время, и, соответственно, поэтому ролик короче, писька короче, шутки за 300. Ну а что же да. послужило дефицитом этого самого материала, что, который я не смог собрать, чтобы сделать полноценное такое 10-сантиметровое видео, вы все, думаю, знаете, это была поездка на Игромир. Туда мы ехали все вместе, мы там все вместе встретились. Наша большая необъятная компания. Было очень классно, было очень круто. И Мармок был на Игромире, и Джохан. Следующий ролик я собираюсь показать, сделав небольшой влог, или как это называется, я не знаю. Короче, небольшое видео. где не, покажу, что мы там делали, и чем мы там все Дорогу -дорогу пересекались. И, или, или друзья, нет? на этом на сегодня все. Всем огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Я пока пойду поем, и увидимся с вами в следующее, собственно, воскресенье с большим, длинным, таким жирным роликом. Всем пока. Выходи, выходи, выходи, выходи. Ну блять, я не волопушки нормальной, сука, ну баный. В ХЕД! Просто выглядел его сразу в Кэт! У тебя одна пуля, Он что ты делаешь? А теперь что сделаешь? 2% процента ХП, а теперь что сделаешь? Бася, ты что рассчитываешь? Это мы от Крейга видели. Фрагмент. Но как всегда, ролик годный, но, блин, реально короткий. Он уже сам это сказал. Ну, почему он от всего помирал в игре? Вот просто от всего. Постоянно что-то ядовитое натыкался, там, сыпью покрылся. У Помер во сне, от чего? Непонятно. Ладно, если вам понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на моей группе подписывайтесь на Джохана, и до следующего видео.